Дорогие девчонки, добрый день! Меня зовут Вера, я являюсь счастливой обладательницей своего интернет-магазина натуральной косметики. Я очень счастлива и очень свободна, и хочу поблагодарить мой любимый проект valimazofizu.ru и отдельное спасибо сказать Юлии Рыж за мотивацию, за вдохновение, за поддержку, за очень полезные советы и, конечно же, за замечательный тренинг «Свое дело за 21 день» которая очень помогло мне в свое время достигнуть своей цели и сейчас помогает мне в достижении новых целей. Расскажу вам сейчас свою историю. Еще не так давно, в феврале, я работала в офисе, работала помощником руководителя, и, честно говоря, эта работа меня совсем не вдохновляла. Я очень хотела вырваться на свободу из офисных стен, из плотного графика, который зависел только от графика руководителя. Я хотела развиваться, я хотела самореализовываться, я хотела путешествовать, уделять больше времени родным, семье, мужу, самой себе уделять времени, чтобы в любой момент я могла съездить в какую-нибудь интересную страну. Поэтому эта мысль по поводу того, что я очень хочу начать что-то свое. Достаточно давно сидела у меня, но, несмотря на много идей, много мыслей, каких-то новых проектов, все оставалось только в теории, потому что был огромный страх, что не получится, страх, что, а вдруг это не та идея, как найти идею, а вдруг у меня не будет денег, что же делать? Поэтому, когда я нашла проект Валема из офиса, это было огромным вдохновением для меня. Я прочитала все, наверное, статьи, все интервью, советы. Девчонки выложили кучу всего очень полезного. Тогда я поняла, что 100% это вот то самое. И дальше я прошла тренинг свое дело за 21 день. Этот тренинг дал мне четкое понимание что я хочу, как я хочу конкретно, вот, до мельчайших подробностей, какое именно дело я хочу начать, да, причем вариантов и возможностей было много, это до сих пор много по поводу выбора своего дела, то есть здесь нельзя концентрироваться там, только на одном. А в дальнейшем пошагово, как развивать свое дело, как открыть п как работать дальше с бухгалтерией, как и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до запуска проекта. Прям пошагово-пошагово то, что нужно человеку, который сомневается. Собственно, то, что было нужно мне. И, собственно, до февраля я успела подготовить все для запуска проекта. Я успела накопить денег столько, сколько мне было бы комфортно для жизни а также для вложений в проект, поэтому в феврале я с радостью уволилась и до сих пор не жалею ни секунду об этом решении, очень рада, развиваю свой бизнес, получаю от этого огромный кайф, а также расту в денежном плане, поэтому я хочу сказать еще раз огромное спасибо проекту «Валим из офиса», вы огромные молодцы, огромное спасибо Юле. Юля — это просто супер батарейка, которая разряжает всех вокруг. И девчонкам я хочу пожелать найти ваше дело, может быть, несколько даже дел, которые будут вам доставлять море удовольствия и также материального удовольствия. Очень надеюсь, что у вас получится.